Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». За последние месяцы некоторые предприниматели покинули Россию. Но при этом у многих из них остался здесь действующий бизнес. Сегодня я дам рекомендации, которые могут помочь директору компании или индивидуальному предпринимателю руководить бизнесом из другой страны. Рекомендация первая. Получите квалифицированную электронную подпись. Она выдается Федеральной налоговой службой и используется на всех цифровых площадках и сервисах для сдачи отчетности. Если у вас еще нет электронной подписи, без личного визита в налоговую оформить ее не получится. По требованиям ФС, идентификация личности заявителя проводится только в его личном присутствии. Обратиться за электронной подписью в налоговую инспекцию могут ИП или директор компании, как лицо действующее без доверенности в ее интересах. Подпись оформляется бесплатно, но для этого вам понадобится ключевой носитель USB-типа, сертифицированный в стек или ФСБ. Если раньше вы уже лично получали подпись, перевыпустить ее можно дистанционно в личном кабинете налогоплательщика. Но необходимо, чтобы ранее выданный сертификат подписи еще действовал. Важный нюанс. Для использования квалифицированной электронной подписи за рубежом нужна международная лицензия CryptoPro CSP. ФНС, рекомендуют скачивать ее с официального сайта разработчика или приобрести у дилеров и дистрибьюторов о «КриптоПро». На вывоз носителя ключа и электронной подписи со встроенным средством криптозащиты понадобится разрешение ФСБ. Обратиться за ним нужно в центр по лицензированию сертификации и защите государственной тайны. Рекомендация номер два. Оформите электронные подписи сотрудникам. Они понадобятся, чтобы сдавать отчетность в налоговую, страховые фонды, участвовать в закупках и работать с контрагентами. Получить электронные подписи сотрудников можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Чтобы сотрудник мог подписывать своей электронной подписью документы от имени ИП или фирмы, у него должна быть доверенность. Для электронного документооборота лучше сразу оформить машиночитаемую доверенность, подписанную электронной подписью руководителя. Стоит делегировать сотрудникам полномочия по сдаче электронной отчетности. ФНС советует пользоваться только IP-адресами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, так как государственные сервисы могут блокировать иностранных абонентов. Рекомендация третья. Создайте учетную запись ИП или лица на госуслугах. Она пригодится для входа в личные кабинеты на сайтах ведомств, например, Росприроднадзора или Роскомнадзора, сдачи статистической отчетности, обращения в органы власти и направления заявлений на выдачу лицензий, разрешений или для получения других госуслуг. На госуслугах руководитель может добавить других сотрудников для пользования личным кабинетом компании, но для этого у них должны быть подтвержденные учетные записи физического лица. Рекомендация номер четыре. Перед отъездом нужно продумать систему контроля над сотрудниками. Если какие-то хозяйственные операции требуют личного присутствия директора, то лучше делегировать их заместителем или назначить управляющего. Все делегируемые полномочия необходимо оформить доверенностями. Пятая рекомендация. Подготовьте понятные инструкции для ситуаций, которые регулярно возникают в бизнесе. Продумайте систему электронного документа оборота, онлайн-совещаний и планерок с сотрудниками. Для дистанционного руководства удобно использовать CRM и BPM-системы. В них можно размещать инструкции, составлять планы и контролировать выполнение задач сотрудниками. Шестая рекомендация. Определитесь со способом получения вашего дохода от бизнеса в России. Можно продолжать получать зарплату на счет в российском банке, но это не всегда удобно. Альтернативный вариант – открыть счет в банке страны пребывания как физическое лицо. Об открытии зарубежного счета нужно будет сообщить ФНС. Кроме того, валютные резиденты обязаны регулярно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам. Если не уведомить ФНС об открытии счета за границей или нарушить сроки сдачи отчетности, то можно получить штраф по статье 1525К. Для граждан это сумма до 5000 рублей. Переводить валюту из России на свой расчетный счет за рубежом ИП или юрлицо не могут. Это прямо запрещено указом 79 от 28 февраля 2022 года. И последнее. Если гражданин России получит гражданство другой страны или вид на жительство, по 62-му федеральному закону ему нужно сообщить об этом в МВД в течение 60 дней. Уведомление подается лично или почтой России. Если вы находитесь в другой стране и пропустили срок в 60 дней, то сообщить о получении вида на жительство или второго гражданства необходимо в течение 30 дней после приезда в Россию. За невыполнение этой обязанности предусмотрена уголовная ответственность по статье 330 Уголовного кодекса. А это штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы до одного года, либо обязательной работы до 400 часов. Если вы уехали из страны, то взаимодействовать с государством станет сложнее. А значит, надо как никогда раньше быть уверенным в том, что ваша бухгалтерия в руках профессионалов.